Очередная инструкция, которая была изменена, это порядки разработки и принятия э, локально правовых актов, содержащих требования по охране труда. И вот, этот, из, вот это требование пункта 4, который, что работодатели, в том числе не наделенные правом принятия локально правовых актов при отсутствии специфики производства, э, могут руководствоваться соответствующими типовыми инструкциями. То, что мы и говорили, когда э, в законе об охране труда переплыло оно и сюда. То есть можно типовыми инструкциями без их утверждения. И также видим прекрасно, что в инструкции по охране туда добавляются не только э, требования, разобраться не только на основании требований НПА, но и опять же ТНПА обязательно для исполнения, а также тех регламентов Тимурного союза, Евразийского экономического союза и эксплуатационных документов. Вот Уже э, более полно расшифровали, что такое эксплуатационные документы. Вот. Но, опять же, с учетом местных условий и специфики, не пишем все подряд а, то, что касается только нашей организации. Ну, опять же, инструкции по охране тона на основании перечни разрабатываются, и а, в перечень включается... Те профессии, которые у нас есть в штатном расписании. Не совсем, конечно, согласен, что конечно, только содержащиеся в штатном расписании должны быть в перечне профессии, потому что есть множество э, смежных профессий, которые в штатных нет. Тот же стропочек не во всех организациях есть в штатном организации, но он же требуется. Вот. Но основой будет являться штатное расписание. Ну а дальше вы уже смотрите, виды работ э, добавляете и те смежные э, профессии которые будут у вашей организации, выполняются в соответствии с вашей спецификой. Ну и перечень инструкций по охране ТА утверждается руководителем организации или его заместителем, ответственным за организацию охраны труда в организации. Вот обратите внимание, сразу видно, что писались документы родными людьми, потому что в одном постановлении фигурируют полномочные по системе управления охраной труда, а в другом фигурирует заместитель, ответственности за организацию охраны труда в организации. Очень странно, вроде ведомство одно, настолько различные подходы у составления нормативных документов. Четырнадцатый пункт претерпел небольшое изменение, это по разработке этих инструкций, что раньше участвовали там эти уполномоченные лица по охране труда. Вот, с их участием, скажем так. Ну, теперь их, не, э, их нету, но остались э, с участием профессиональных союзов, профсоюзов и на основании приказов руководителей организации и, и иных нормативных но правовых локальных правовых актов. Э, опять же, очень печально, что регулируется такой простой процесс, как э, разработка инструкции по охране туда что нужно издавать каждый раз на каждую инструкцию некий приказ, либо же распоряжение. Но на безопасность однозначно это не влияет, но на вариант того, что к вам может прийти, когда с проверкой департамент Косинспекции труда, и спросить, покажите, пожалуйста, приказ, на основании которого разрабатывалась данная например, инструкция, это будет как повод привлечь к административной ответственности. Хотя повод, скажем так, ничтожный. Ну, мы все прекрасно знаем, в один прекрасный момент, он может стать не ничтожным, а очень важным. И тогда будем получать свой штраф. Так, проект инструкции по охране труда, опять же, выделяю, уполномоченный нанимательным должностным лицом, на который возложены согласовывается, Да соответствующие обязанности. Значит, значит проект инструкции согласовывается либо служба охраны труда, либо на того, на кого возложили это обязанности, специалисты службы охраны труда. И опять же, может это быть индивидуальный предприниматель, либо же юридическое лицо, аккредитованное на оказание услуг в области охраны труда, и, либо же другие предприятия. И также при наличии профсоюзов. При наличии, если у вас профсоюзов нет, то согласовывать ее никто не надо. Не надо ставить в левую идущую графу никаких профсоюзов писать. Не надо их избирать специально, потому что нужно согласовывать инструкции по охране труда. Нет. Подгонять под порядок разработки инструкции по охране труда наличие профсоюза не требуется. Это будет теперь написано во всех документах. И в контроле за состоянием охране труда, и вот в порядке разработки инструкции по охране труда. Если профсоюз есть, хорошо, он участвует в согласовании и в разработке. И в контроле состоянием охраны туда нет у этого профсоюза. Ну, тоже хорошо. Нет, не надо никому лишний раз носить никакие бумаги, подписывать, ничего там доказывать. Ну, и утверждение инструкции по охране то осуществляет руководитель организации, либо, опять же, этот заместитель прекрасный, который ответственен за организацию охраны туда в организации. Ну, либо приказом. В старой версии заместителем, в которой входили должностные обязанности по охране ТУДА. Теперь чуть-чуть немножко по-другому это звучит. Ответственность за организацию. Если вы эту прекрасную фразу можете взять, вот именно ответственность за организацию охраны ТУДА при составлении приказа о возложении этих обязанностей там, на того же главного инженера. Что у нас отменено в приложении 1? Это там, где было у нас в приложении 1, указывалось, как оформляется инструкция по охране труда. Теперь они решили, Минтруд решил, что это нужно дело не визуально показать, а описать словами. Когда это читаешь, конечно, взрывается просто мозг. Проще, конечно, было видеть визуально, как это должно выглядеть, Теперь мы это все читаем и сравниваем с теми картинками, что было. Значит, что поменялось? Ну, естественно, уполномоченное лицо исчезло. Мы это дело больше не пишем сюда. И при написании в грифе там, «должности» раньше было фамилия и инициалы, теперь уже инициалы, а потом фамилия. Вот все, что поменялось. Опять же, к сожалению, осталось слово «утверждено». Есть такая прекрасная инструкция о делопроизводстве, и там написано, что продиктирую вам, при утверждении документа про средством поставления должностным лицом в грифе утверждения собственноручной подписи, грифт утверждения состоит из слова утверждаю. То есть по правильному здесь должно было быть утверждаю, если в этом случае используется, пишется должность руководителя, кто его утверждает, и, соответственно, ставится его подпись. Если это утверждается приказом, то должно быть здесь гриф правильно написано утверждено. Но что имеем, то имеем. Минтруду на сайте разработки указывали на эту, на эту ошибку, но почему-то они ее не исправили. Значит, опять же, у каждой инструкции присваивается свой название и регистрационный индекс, регистрационный номер. То есть мы опять же видим, где написано номер, инструкции по охране туда. Раньше это было так, теперь будем там в построчном писать там название и регистрационный номер. Вот. И опять же, там наименование профессии рабочего вида услуг, для которых она предназначена, должно быть в самом названии инструкции. Опять же, берете старую инструкцию и смотрите, как это выглядело. Как это выглядело, потому когда читаешь теперь инструкцию по порядке разработки, инструкции по охране труда, локальных, нормативных, локальных правовых актов по охране труда, очень тяжело в голове представить, как это выглядит. Старая инструкция вам в помощь. Наглядно она вам очень поможет. Здесь в части согласования ничего не поменялось, фамилия Нисалы. Здесь, как вы видите, должно быть уже инициалы фамилия, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Но я не считаю, что необходимо пересматривать инструкции по хранитуа, потому что из-за того, что в грифе поменялось местами инициалы фамилия, в принципе мы и дальше сейчас посмотрим, что еще поменялось, да. Вот. Но это не повод для ее изменения и переутверждения. Значит, опять же у Удалили форму учета-выдачи, учета, выдачи, журналы учета-выдачи, инструкции по охране труда. По тексту просто прописали, какие должны там отражаться сведения. Если сравнить со старой формой, то мы видим, что графа 2 и 3, она между собой объединена. Вот. И графа 8, содержание ее объединено, и графа 8, она исчезла. Поэтому, какой вы сделаете журнал, это будет... Только ваша воля. В какой последовательности, граф... последовательности графы будет? Опять же, только будет ваша воля, потому что здесь написано, что в журнале учета выдачной инструкции отражаются следующие сведения Как хотите их, так пишите. На что вот эти вот графы, графы они фигурировали в вашем журнале. Значит, также по-старому осталось 5 глав. Тут ничего не поменялось. Значит, написано, что мы можем в инструкции по охране труда» включать другие требования по охране труда. Значит, соответственно, любые главы, которые касаются требований безопасности при выполнении каких-то работ, либо для профессии, мы туда спокойно можем включать. Что изменилось? Значит, в главе «Общие требования по охране труда» не надо теперь отражать ответственность рабочего за нарушение требований инструкции по охране труда. И в требования по, по охране туда, по окончанию работ, не требуется отражать требования по соблюдению мер личной гигиены. Я опять же не вижу никакого криминала если и необходимости переработки инструкций по охране туда, лишь только потому, что, считаем, можно включать содержащие другие требования по охране труда. Если мы сюда гигиену и, и Ответственность внесем, оставим, точнее, в этой инструкции, которая у нас существует, ничего мы не нарушаем. Поэтому пересматривать свои инструкции по охране туда не требуется. Ну и чуть-чуть скорректировали не 39 пункт. В части, что раньше не допускается, было написано включение в инструкцию там, отсылочных норм, да, сейчас просто написано не включается. То есть такого прямого категорического запрета нету. Ну, как бы все равно кто-то что-то там включал, хотя по правильному нужно все требования включать из НПА в инструкции по охране туда. Я видел инструкции по охране туда как на 4-5 страницах, так видел и на 90 листах. Поэтому есть. Есть разные э, организации и с разным, скажем так, подходом к их разработке. Вот. Поэтому ну, старайтесь по максимуму включать в эту инструкцию, потому что в случае произошедшего несчастного случая очень часто получается так, что даже толком-то и сослаться не на что, потому что инструкция пустая, ничего там не сказано, ничего там нету. Вот. И... Так уже сказать работнику, что ты что-то нарушил, нет, уже не нарушил. Тогда все вопросы начинаются предъявляться уже или непосредственному руководителю, ну и, естественно, нанимателю то же самое. Вот. Ну и опять же мы видим, что требования по охране то, которые содержатся в НПА и ТНПА. Мы не слепо переписываем, берем там инструкцию по высоте и всю ее включаем в эту самую инструкцию по охране, а именно по тем специфике работ, которые выполняется для данной профессии, либо же для данной организации. Что нужно сделать, как и говорил, инструкции по охране туда пересматривать нет никакого смысла. Нужно просто закупить или изготовить новый журнал учета что-то инструкции по охране туда.